Два дня назад один из этих учеников пришел ко мне два дня назад. Он с Бишкека приходит, я говорю, как дела, он говорит, все плохо. Я говорю, а что плохого? Он говорит, вообще все плохо, наставник, вы не представляете. Я говорю, давай рассказывай. И он начнет мне рассказывать, жена родила сына. И он рассказывает мне, что в этом году он фермерством занимается. Он говорит, что в этом году 50 чем-то бичков увеличивал, фермерство же. А потом говорит, что новый офис открыл и так далее. Все плохо. Заходит ко мне с словами, все плохо. Полчаса убеждает меня, что у него очень плохо. Потом, когда я начинаю, у меня такой характер, когда я задаю вопросы, говорю, рассказывай мне цифры, говори мне, пожалуйста, показателями. Потом я сам определил, хорошо или плохо. И он начинает мне говорить, когда закончил через час, я ему сказал, послушай, почему бы тебе не быть благодарным? У тебя стадо растет, растет, бизнес увеличивался, увелич... доходы увеличивались, команда, новый офис, а что ты недоволен-то? Жена родила тебе наследника, это тебе первый сын, он говорит, да. А у тебя еще были ребенок? Дед? Нет, это первый ребенок. А что плохого тогда? Он говорит, что-то трудно. <реклама> Вы внимание обратили, да? Вот, вот как мыслит обычный человек. Чуть, на место того, что видит в своей жизни много возможностей хорошего, быть благодарным Всевышнему, быть благодарным то, что есть, наоборот мыслит. Странно, да? Наоборот мыслит. Люди свои проблемы любят показывать, как будто им очень много проблем. Людям нравится свои маленькие проблемы надувать, потом от них создать такой, в такое, знаете, впечатление, как им так трудно. Потому что они любят, когда э, кто-то их жалеет. Да-да-да. Людям нравится болеть, людям нравится жаловаться, людям нравится оказывается. Это подсознательно требование внимания к себе. Вот такое оказывается приходит. Дорогие мои, если такое мышление имеем, такое сознание имеем, миллионы не видят нам. Кто мне понял? Но миллион проблем будут точно.